Хола, с вами Андрюлик. Сегодня я вам покажу, как же все-таки сделать эту карточку музыканта, для того, чтобы вы смогли загружать и слушать ваши треки официально. ВК, Яндекс Музыка, Бум, iTunes. На всех этих сервисах спокойно. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь, и сейчас вы все узнаете. В наше время большое количество людей пишут и записывают музыку и не знают, как же все-таки ее выпустить официально. Этим занимаются дистрибьюторы. Дистрибьюторы – это такие компании, которые выпускают вашу музыку на все площадки, которые существуют, цифровые. Дистрибьюторов существует очень много, и если хотите, я в следующем ролике расскажу про самые лучшие дистрибьюторские центры, которые я знаю, с которыми я работал. Поэтому все зависит от вашей активности, и поэтому ставьте лайки! Короче переходим к делу 5 минут у нас есть чтобы сделать этот шапку музыканта все очень просто смотрите шапка музыканта создается автоматически после того как вы выгружаете свой трек официально на все площадки для того чтобы выгрузить трек на все площадки вам нужно иметь эксклюзивные права на бит ну и собственно саму песню но если у вас нету эксклюзивных прав на бит тогда я вам рекомендую мою группу вконтакте в которой есть все классные крутые биты я пишу их сам и они качественные, дешевые, а самое главное, что я работаю под ключ. Это то есть вы мне пишете, что вы хотите сделать, а я это просто делаю и скидываю вам. Пишите мне в группу ВКонтакте, по всем вопросам мы все обсудим и будем работать. Вы загрузили трек на площадке. Вот, например, моя карточка музыканта, и вы можете видеть то, что она оформлена. Тут есть мои релизы, есть моя группа ВКонтакте, я ее подключил. Все очень просто, есть даже картинка. Я оставлю внизу архив, где будет все, что я буду использовать в этом ролике. Первое – это поддержка ВКонтакте. Собственно, она нам нужна, мы ее копируем, вставляем в наш браузер и э, пишем в адресную строку. Вот мой вопрос. Здравствуйте, я бы хотел оформить свою карточку музыканта на ваших сервисах ВК, Бум и Мьюзик. Моя карточка музыканта, вставляем ссылку на вашу карточку. И также я хотел привязать свою карточку музыканта к своей официальной странице. И пишите свой, э, свою ссылку на группу. Э, также пишите название дистрибьютора, псевдоним и один ваш релиз. Где можно взять этот UPC код релиза? Заходите в свой релиз. Давайте сейчас я зайду в свой релиз. Здесь есть по, э, «Поделиться» экспортировать и вот эта вот прямая ссылка она является UPC вы ее копируете и вставляете в вопрос вот и собственно говоря все далее для того чтобы оформить вашу карточку музыканта вам нужно загрузить две фотографии одну для компьютера и вторую для телефона два файла PSD я оставлю также в этом архиве здесь шаблоны для компьютера и для телефона. Вот мы с вами открыли шаблон для компьютера, а вот для телефона. Разрешение здесь 1510 на 344, а вот здесь 1440 на 730, по-моему. И вам просто остается вставить свою картинку вот сюда, и все. Сейчас я загрузил свою фотографию сюда, в этот файл. И смотрите, что самое важное. Вам нужно учитывать то, что слева будет ваш псевдоним, вот здесь вот. Будет ваш псевдоним, а справа будет кнопочка слушать. Поэтому примерно вам нужно размещать себя, ну вот, где-то в таком диапазоне. То есть, чтобы вы были посередине. Вот. Даже чуть-чуть правее от центра. Вот. Для того, чтобы ваш псевдоним поместился, и кнопочка слушать тоже. И было все красиво, гармонично и прекрасно. Вот. Также мы загружаем эту картинку в карточку для компьютера. Вот. И все. И... Сохраняем и загружаем. На этом, собственно говоря, все, что я хотел сегодня вам рассказать. Надеюсь, этот ролик был полезным. Если да, то, пожалуйста, поставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и, пожалуйста, подпишитесь на мой инстаграм. Вы можете найти все ссылочки в описании, потому что там скоро будет просто мега-контента, просто очень много контента крутого, классного, который будет связан с моим каналом. Вообще просто там многоходовочки, вот так вот все пересекается. Поэтому следите за мной в соцсетях, в инстаграме, в моей группе ВКонтакте. Покупайте биты и будьте счастливы. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!